15 февраля дата для проведения Дня памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1989 году, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В Казанском федеральном университете работает 13 ветеранов-участников, которые принимали участие в боевых действиях за пределами Отечества. Это боевые действия в Афганской республике, также и в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Главная память... И чтобы наши ребята ценили вот всех тех ребят, которые находятся в нашем университете, которые находятся в стране, это на самом деле герои. Поэтому это и есть момент патриотизма и дань памяти и уважения всем нашим ребятам. В начале мероприятия Решат Гузейров, проректор по комплексной безопасности, поприветствовал гостей, а также передал слово Валерию Телишеву, председателю Совета ветеранов. Также на мероприятии присутствовал председатель правкома, председатель социально-экономической комиссии Евгений Струков. Далее участникам боевых действий вручили скромные подарки и поблагодарили за их мужество и труд. Россия не начинает войны, а заканчивает. И, соответственно, то, что это все закончилось, это, это здорово. Потому что нет лишних жертв, а грустно потому, что много ребят осталось у нас там. После заседания делегация отправилась к памятнику воинам афганцам для возложения цветов, чтобы почтить память тех, кто не жалеет собственных жизней, выполнял свой долг. Аделина Драхманова, Афирид не Универньюз.